Компания Valve устранила проблему с кратковременным зависанием клиента CSGO. Для этого разработчики шутера вели специальную команду для параметров запуска игры. Ранее на проблемы с флагами в CSGO пожаловался снайпер Натус свинцер Александр Simple Костелев. По его словам, игра кратковременно зависала каждые 2 секунды. Как отметили пользователи социальной сети, проблема была связана с работой клиента Steam. Именно эту ошибку устраняет новая команда NoJoy, которую вам в свою очередь нужно скопировать из описания и вставить в параметры запуска Steam. Для того, чтобы это сделать, нам нужно нажать правой кнопкой мыши по CS, открыть ее свойства и вот в эту вкладочку ввести параметры запуска. Лужой. Здорово, меня зовут Владислав, и в этом ролике я покажу вам способы повышения FPS в CSGO, которых не было ранее на моем канале. Сами понимаете, что открывать новые способы каждый раз я не могу, а использовать одни и те же из роликов ролик как бы не очень хорошо. Однако очень большое количество людей просило меня сделать ролик с повышением FPS, так что вот он дерзайте. Тут будут новые способы. И только. И начнем мы с небольшого обновления старого способа, поскольку в предыдущих роликах я советовал вам переустанавливать винду. Однако в этом ролике я хочу посоветовать вам установить определенную версию винды, которая по результатам многих тестов выдает наилучшие результаты в оптимизации. Ее название Windows 10 LTSC. Скачать и установить ее можно как обычную винду, отличается она тем, что в ней уже изначально отсутствует огромная куча ненужного мусора. Так что если вы думали над тем, какая винда оптимизирований, то это именно она. И, кстати, очень важный пункт в повышении FPS в да и в принципе во всех остальных играх Это активация Windows Если вдруг вы используете неактивированную винду И у вас справа снизу есть надпись активации Windows То вам нужно обязательно это исправить И активировать винду Потому что это очень сильно Оптимизирует систему и понизит input lag Вы прям сразу заметите Изменения. Как можно сделать это бесплатно, я рассказывал в предыдущем ролике, который вы можете посмотреть по подсказочке справа сверху. Но мы переходим к следующему способу. Итак, для начала нам нужно отключить акселерацию мыши. Для того, чтобы это сделать, нам нужно открыть поиск и написать сюда параметры мыши. Поскольку у меня винда на английском, я пишу немножечко по-другому. После чего открываем эту вкладку и справа сверху выбираем второй пункт. После чего переходим в Pointer Options, то есть настройки мыши, и здесь убираем первую галочку. Сначала вам будет очень непривычно, однако к этому стоит привыкнуть, и вы сразу заметите, как в CS у вас начала работать абсолютно по-другому мышка. Эта штука делает так, что ваша мышка больше не контролируется виндой и зависит только от вас. Однако этот эффект можно улучшить еще немного. Переходим на сайт по ссылке из описания и скачиваем папку в соответствии с вашей версией Windows. После чего, чисто для удобства, советую его переместить на рабочий стол. А сейчас нужно полностью сконцентрировать наше внимание. Потому что если вы ошибетесь, то вы испортите настройки мышки. Сейчас нам нужно нажать правой кнопкой мыши по рабочему столу и открыть настройки экрана. После чего нам нужно посмотреть, какое процентное соотношение стоит у нас вот в этом окошке. Запоминаем его, после чего мы открываем наш архив переходим в папку с виндой которая установлена у вас в моем случае это windows 10 и здесь можем вот так вот растянуть для удобства и смотрим вот это вот процентное соотношение которое стоит у вас в моем случае это сто процентов так что я нажимаю именно на сто процентов и нажимаю run в этом окошке выбираем yes и теперь у нас максимально синхронизирована мышка с экраном если вдруг вы захотите вернуть все обратно не беда вот пожалуйста файлик с дефолтными настройками если вдруг у вас что-то пойдет не так также в этом архиве есть файл который называется disable welcome screen который вы тоже можете применить для того чтобы у вас не было собственно welcome скрина то есть экрана приветствия при запуске а сейчас я хочу рассказать интересную фишку, которая поможет тем, кто записывает видео через OBS, либо же стримит. Я думаю, вы часто замечали тот факт, что когда вы играете в CS и у вас включен OBS, игра у вас немножечко лагает и появляется вот такая задержка, мышка как будто бы плавает. Для того, чтобы это пофиксить, есть очень простое, банальное и смешно абсурдное решение. В общем, увидел я ее у такого ютубера, как Йорик, и суть заключается в том, что вы просто нажимаете правой кнопкой мыши по вот этому экрану и нажимаете выключить предпросмотр. То есть убираете галочку, и все. Да, вы не будете видеть то, что вы записываете, однако во время стрима я не думаю, что вам это очень сильно пригодится. А вот плавание мышки, задержка и низкий FPS просто моментально пропадет, потому что в видеокарте не придется обрабатывать ту картинку, которую пришлось бы обрабатывать, если бы предпросмотр был бы включен. Что ж, в принципе, это все способы, которые мне удалось найти. Спасибо за просмотр и удачи!